Всем привет, вы на канале History on Family. Это новый влог. Сашка там что-то делает. Короче, у нас, как всегда, обламывает наши планы погода. Собирались ходить в магазин, закупиться там продуктами, за шортами, хотели повесить кронштейн. Мы вспомнили то, что у нас есть вот такой телевизор, хотели его прикрутить туда. Мне кажется. Дойдем, наверное. Дойдем все-таки все равно до магазина. Сашка там что-то. Сашка. Почему тебе не надо показывать? Сашка там убирается. Максим там пялит мультики всякие разные. Вот. И прикол в том, что типа я никогда не делал, не сверлил стены в. Блин, стены, короче, отверстие в стене. Вот. И тут проблема еще может быть в том, что здесь розетка, здесь, скорее всего, идут провода. А? Что еще надо? Ничего. Убрасываться, операция и мучиться на улице. Нет, папа один будет мучиться. И папа будет один мучиться, потому что мама лень. Там дождик, и я уже сушу, и я не пойду. Ты не пойдешь? Тогда дома будешь сидеть. С мамой. с мамой а если мы вместе все-таки соберемся и пойдем Андрюшик. и что помочимся чуть-чуть чуть-чуть примочимся мама со мной не пойдет дама да, наверное я просто не прошла да. но раз сын хочет не пойдет Наконец-то вышли и идем в магаз. Да. Мы сейчас пойдем на другую площадку, там сухо ты вкатаешься. Прям там, там Ливень шел капец, ну так тепло-то хорошо. Там. Да, на советскую. Так тепло так хорошо. Угу. А время, по-моему, 6 часов где-то? Да, 10 минут седьмого. Прекрасно. Прям а так так у нас не... огромный список всего, что нам нужно сейчас сделать. Прекрасный список. Вот такой вот. Мама. Это надо обойти три торговых центра. Так неожиданно, что тепло типа, на улице, вообще капец. Короче, топаем. Помню, когда в карантин, у нас здесь все закрыто было, мы ходили каждый день по этой дорожке, в торговый центр, огибали. Но хорошее время было, вернитесь, пожалуйста, обратно. Не надо было ни на работу, ничего вообще. Просто калькуешь и калькуешь. А здесь мы фоткались, когда получили письмо с Да, фоточку вот увидите. Хорошая фоточка была. Мне тоже она нравилась. Почаще бы такие фотки делала, да? Сегодня хороший, поэтому подписывайтесь на инстаграм, там всегда много чего интересного. Ссылка всегда в описании профиля. Какого профиля видео? Слышите, Зашли мы в отличный, наверное, да? Это отличный? Все пусто, народу вообще нет. Тут все закрыто. Отлично. Не знаю, сомнительный магазинчик такой. Да Какие цветы! А, ты. <связывая> тишина, Мы, мы пришли сюда, Сашки посмотреть телефон, лифчик, бюзгалтер. Да, типа они тут удобные, относительно Папа! недорогие. Почему нет? Сходили мы уже давным-давно, минут двадцать назад в этот магаз зашли еще попить купили, но это не суть. что решили купить? Постельное белье. Давно хотели, не могли найти более менее нормальный дизайн семейный комплект. Вот нашли. Дом покажем такой. Сейчас идем прогуляться на советскую, как обычно. Походить, прогрузиться, кататься на качальках, а потом в еще -то магазин Там уже поочно много всего покупать надо. Мы еще к маям А время Видишь, как... 7. Думали, все планы обломались из-за погоды. Оказывается, нет. Ой, народу нету. Красота. Только все сыра. Да. Максим там <с> Сашка в прятки играет. играет. Да. Интересное место, Максим выбрал. Тигай оттуда, тягай. Тобой. Потеряла, да? Да, не Сына. знаю, куда подевался. Ага. вот зеленая горточка торчит. И вижу. Дошло? Дошло. Все, теперь Ой, погоди, я на глаз Ну давай, считай, отворачивайся. Один, два, Десять? После пяти десять? 15, 15 плюс-минус там, как бы, да, нормаль, нормально я... я... я... <связываю> Мам, выходи, я вижу твои кроссовки Я вижу твои кроссовки <связываю> Иди к ней, подбеги, найди ее Развлекаемся. Максим, в Какая Такая вонючка вот едет, а. Взял, выклинчил себе майнкрафтовские лего и сидит довольный теперь. Коробка больше его. Проблема в том, что собирать пигенов. Да. Мы покажем вечером, как мы будем классно собирать лего. 6 плюс. Я сам ага. я по цветам. Ага, по цветам, по цветам. Он соберет. Едем дальше. Время почти осень. Разорался в магазине. Ну, не разорался. Он просто плакался, что я очень сильно хочу. Не могу, блин, ни одной другой игрушки брать не... Ой. Ни одной другой игрушки брать не буду. Но в итоге вот. В итоге вот. Довольные родители? Замечательно. до минут сорок. Замечательно. Это, к слову, так небольшой намек. Я очень сильно хочу с Лего. оригинальный. Пожалуйста, киньте там донатик. Есть ссылочка в описании. всего лишь 20 тысяч рублей. Я его очень сильно хочу собрать. Очень сильно хочу себе домой. Поэтому кому как бы не жалко, можно даже там 5 рублей мне на Клянчить нехорошо. Пожалуйста, ссылочка там всегда. Без комиссии со Сбербанка можно. Никогда не просила. Вот попрошу. Конечно, конечно. Что? Что? Купили, короче, отвертку, которая вот это вот там когда что-то там. Будем сверлить дырки в стене. Вот. Купили кронштейн еще в И канале. кронштейн, да, сейчас купили. Время 9 час, коробки все опаздываем везде. Какие бассейны класные. Поэтому я опаздываем. Пойдем быстрее. Вот, и короче, 9 час нам сейчас бежать к маме. Потом еще за продуктами искать тешки тапки. Мы ничего не успеваем, все, как всегда. трав go. Травка рассада, Бежим к маме, быстро, время, пипец. О -о -о -о. Уже сегодня не успеем прикрутить телевизор, к сожалению. А нам в любом бы... случае надо вызывать Ростелекомовца, чтобы он нам проводил провода на кухню, коробку там. сначала повесить телевизор, а потом уже вызываем. Ну, это в один день надо а То есть, если мы завтра точно остаемся дома, мы продолжим снимать видос и делать все, что нам нужно, и сходить в магазин и докупить оставшиеся. А если мы завтра уезжаем, то этот видос прервется на несколько дней, и мы поймем снимать другой видос. Вот. На улице прям туман. Видно, не видно, не знаю. Вряд ли видно, но погода прям хорошая. Прям тепленькая. градусов наверное, 16-17. Хорошо. Бежим. <coughs> Максим никак не выпускает ее угу. из своих объятий. Да, Максим Анатевич? Ты спишь? <coughs> уснул. Бежим, короче. Тем, кому интересно, следующая наша будет. Следующая покупка наша будет. Нет. Ну, большая, я имею в виду. Нет. Будет машина, потому что это невозможно доходить. Мы идем с баулами. Нет. Максима Коробина. Здесь нет. пакет, там внутри еще один пакет. Нет. Сашка тащит тут этот дреби день. Я не знаю, что это дрель нет. там. Дрель, сверло, хрен Максим, ну хватит. С двумя рюкзаками идем прям все Маг... в магазин. Еще там наберем пакетов. Короче, полнейший песос и не прикольно. У -у -у. Держи наш прекрасный список. Забежали мы, короче, в магазин. Сейчас Давай все быстренько будем набирать, дома все покажем. Торопимся, потому что у нас есть 50 минут до закрытия магазина. А мою коробку не будем. Твою коробку не будем показывать. Пойдем сразу. Блин, так телега как хреново рулится. А вообще. все Будем вешать кронштейн, телевизор. Надеюсь, все пойдет хорошо и по плану. и магазин мы Веселый, насыщенный денек. Мы наконец-то доперли. Я, наверное, не знаю, видно, не видно? видно. Очень жарко, а охренеть просто как. И слишком большая влажность на улице Там вообще. Потому что тоже, да, логично. Фу. Ну, это же коробка, Горя, порвалась в конец, и все промокло. Все промокло. Подумайте, смотри, смотри, прям. А -а -а. Сделаем вот так. Оп. Оп. Оп. И надо уже кушать, собирать лего, спать. И начнем. Я... Ига, играть с ним уже завтра Но собрать сегодня собираем, его долго будет собирать Я думаю Я тоже Видишь какой на картинке Набор большой Там пакеты Будешь смотреть Тихо-тихо-тихо ага. Вот так что мы сейчас кушаем Точнее Максим кушает Мы быстро показываем что мы купили И потом садимся на Пап, тут 34 листа. У есть подозрение, что теперь мы будем покупать это очень часто. И Саша сейчас залитнет. И никому не даст, кроме себя. Ну только это мое лего. Конечно, это мое лего. Давай, папа сейчас тебе греет кушать, а ты собирай все. Пап, мне переменим. Да? да? Хорошо. Вот так живем. Не обращаем внимания, что это телевизор на соплях вверх потому что его вешать я уже открыла тут эти да, там уже все так, быстро наполнитель крысящий еда крысящая литл дверюшки. верюшки mm -hmm. водичку попить На. так Оп. кронштейн, который мы купили Завтра подробно расскажем, что какой, как его там это, неизвестно. Так, постельное белье. Я покажу. Чеки повалились, папа нам показывали. Страшные цифры. Да. Очень много и все большие суммы. Короче, прикольно. Типа нам написано по лофме. Купили мелкому шапку. Обычную, однослойную. Это 200-300 рублей, что ли. 300. Солбодки. Это важно, поскольку мои были. Продолжаем дальше. Шыть. Бэкпэш. Мусорные пакеты. Пельмени еще. И селедки. Икры, селедки. было. Я? Что здесь? взял? Бумажные полотенца. Важные салфетки халапеньо. Туалетная бумага с клубникой на этот раз, колбаса, которую мы ждали очень долго, чтобы ее купить. Ну и, собственно, все. Никто ничего не видит. Очень нравятся очень крупные частицы внутри, недорого стоит. Сменили аккумулятор. Зубная паста мелкого. Леша любит Карпача. Вот это папа привет. любит про него писать. Киндер Максиму, фуфукалки. Надо поставить, блин, любим вот этот запах, капец вкусный. И вообще не пожалею, что это те гню, автоматически купили себе. Семечки крыса. четыре пачки. И обычные подсолнечные тыквенные. дезин, мои чипсы, мыло жидкое. Еще одна бэшка, пламенный сырок, удлинитель купили как раз чтобы повесить сюда ну, да, телевизор я знаю был только этот запах Вот Дениси потом под коробку под телевизор купили лёшки еще одни шорты на ну, не. не буду говорить куда сын здесь уже красные такие вот на нем покажи шопку свою вот есть такие синие и последние которые там есть которых у нас ни разу не было бирюзовых тоже взяли Кстати, хотела сравнить размер ну как я да купили такой же размер. фу прям голосой да, воняет. На, на, на, держи. А там купаты, вот а что воняет. Они надо провалить или что? Не знаю. Это, в принципе, все, что у нас сегодня вышло. Как мы отмучились. Продолжение завтра. Остаемся дальше, смотрим дальше, дальше будет интересней. Так что пока сын кушает, мы сейчас это все убираем, разбираем. И готовимся к сбору <связь> Решили тоже покушать. Но как мы очень сильно будем кушать в бупешке. Но когда мы кушаем БПшки, у нас происходит вот так вот. Тут вот и майонез, и укропчик, и лучок, и колбаска. кучу куча всего. Послушали телек, пока он даже не висит. Сидим, смотрим ютубчик. Так что вот, приятного нам пепетита. Сын уже там наяривает пельмени. Все. Сонный какой -то. Сонный, да. И сейчас, надеюсь, что может быть мы его уговорим не собирать Лего. Но скорее всего будем собирать. Смотрите, как у меня красный. У него бронежи есть, да. Тебе мечебольсия. Это броня, пальца. Броня. Меч, пап, мой меч. У меня меч есть? Да ты че? Ух ты, давай. Пока в чем вроде меч есть. Да. Смотри-ка. А где голова? Где у него? Где? Голову ты где? В другом пакетике где-то. А, вот она, вот она. Голова, да, смотри. Ригольно, да? На дальних сини. Давай, давай, давай помогу, давай помогу. А так сломается? Сейчас больно будет руку.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 Я, я не ожидал, что он так будет это, типа, Ну я поняла понимать. уже, что вся наша зарплата будет уходить в хлеб. Теперь светло серое да. <святый> светло серое вот сюда, на башенку. Хренация. Не каждый поймет, мне кажется. Что типа вот сюда вот, на, на чертеж. <святый> <святый> Стоит. <Стройче, святый> Значит. Так, чер... так, карту. Вот а еще осталось, Нет, правильно Правильно, правильно, вот она стоит сверху Видишь, надо И сюда Кстати, я а -а -а. Сейчас Что за сюрприз был? Ну давай, засыпайте это была ловушка, мне кажется Да Какая-то такая красота у нас получилась Время очень много уже Максим отправили спать У него есть по стандарту Минутка мультиков в кроватке И он ложится спать а Пока Максим нет, одел а вот то сложное, Что он все равно не сможет сдехнуться Эти кубики Но тут должен быть еще где-то один Короче, до завтра да. Завтра будет продолжение. Да. Ну что ж, это великое продолжение части лога с этим кранштейном. Я сейчас пойду в магазин покупать, скорее всего, дюпеля и отдельно эти болты, короче. Я вчера попробовал закрутить, забить, но что-то как-то не поперло у меня. Теперь, теперь будет операция. Бах, кучку я твою раздолбал. Вот у Сашки такая привычка, прям не могу ее от нее. Она берет, не бы сразу умести, она оставляет эти кучки, блин. Выкинула бы в помойку, да и все. Сейчас покупать либо сверло, но по-любому сверло, дюпели и все остальное. Будем наконец-то прикручивать эту штуку штуку дрюку. И, ну что же? что же, сходила в магазин. Купил я на всякий случай стоп. еще одно сверло Стоп, Потом... стоп, чего? Он просто кричал А, купил я два сверла Одну на восьмерку, другую на всякий случай на десятку Новые дюпели, Так как эти я туда забил, еле-еле Они все загнулись, перегнулись Ну, мне просто не терпелось вчера сделать Но не проканал не получилось, сейчас будем исправлять. И заодно я купил Давно эту штуку хотел купить Никак не доходили руки И наконец-то я взял Так как мы все время что-то тут крутим, вертим Шкафчик, максимально кровать, тумбочки всякие. Все время что-то крутим. нету инструментов, чтобы это все делать. Теперь наконец-то появились эти инструменты. Они, короче, всякие с крутилками удобные. Вот много-много разных насадок. И вот, я сейчас, а доволен. Сашка попросила меня рассказать, но я сам ни хрена не знаю, как это все называется. Здесь вот такая отлевка, она регулируется, это чтобы было упор больше, чтобы можно было закручивать и раскручивать сложные кинболтики. Вот Они все с трещотками, кстати, у тебя Да. Вот, чтобы надеть вот эти вот насадки, есть вот такой переходничок. Вставляем его сюда, а это потом вот сюда. И все, крутим весом. Есть еще вот такая штука, которая гнется, чтобы в труднодоступных местах закручивать. Короче, Леша очень-очень давно хотел. Да, она очень удобная, кстати говоря. Вот так вот загибаешь. Вот эту штука не, не крутится, а вот именно вот здесь вот она крутится. Видно? Угу. Вот. Я надеюсь, что этот набор тебе поможет сделать кронштейн наконец Да, сейчас приступаем. Надо еще что сверлить, Обычно ключами это вот так вот делается. Эй, убираешь. Э. А здесь типа вот так вот. А я тебе говорила, что надо с трещоткой. Ты мне говорила, нафига за это переплачивать? Быстро. Да, запиньте конечно, их знала вчера. Сейчас надо их будет как-то достать оттуда. Сейчас увидим красоту. Дырки эти я видел еще вчера. Нет, загнутые все. Все творения. Алексея Андреевича. Да, не прикольно. Мне сказали, что в магазине, что эти дюппеля подойдут. Не надо было так делать. Ты или не мучайся. Да. Подожди, пожалуйста. Вот нахрена я попытался вхлотить это говно туда придумать я сделал это просверлил, высвелил эти дюпиля, вон агрессив валяются. Вот, сейчас испытываю новые приобретения пока мне все, <смех> все прекрасно Фу. держится очень надежно телек не славится Полюбас. любасу вот туго прям пошло Вот в чем прикол Повернутый вот так отвертки если бы было бы вот так было бы сложнее гораздо крутить даже с трещоткой а здесь, типа, нажимаешь вот так и боком, ну, гораздо легче это делается. Прекрасно. Ну, давай, надевай эту бабушку. -ху -ху. Красота. Чего дальше надо делать? Сейчас надо принести телек и поместить телек сюда. Ну, в принципе, на стене выглядит очень аккуратно. К слову, кронштейны... Чем-то делал, ё ка Огромное количество кронштейнов есть в ДНС, мы специально взяли, которые можно и вправо, и влево. давай, можно... Ой, что-то там щелкнуло. Сейчас. Что-то у меня тут щелкнуло? А тут как-то можно вниз ведь, да, еще? Не трогай ничего. сейчас я повешу и посмотришь. вш Дай я повешу, я прям хочу, не могу. Ну и плюс к тому, когда мы все это закончим, нам нужно будет вызывать работника росте. А ты не показал, как ты сзади прикрутил телевизор. А, сюда. Планку. Здесь много-много отверстий. И типа под нужный размер прикручиваешь. Болтики маленькие. Все. Надеюсь, он тебе сейчас не упадет. Ну и, короче, просто стал... как... мы установим вот эту всю фигурку. Нам нужно будет вызывать Рост а в то, чтобы нам к этому телевизору тоже подключили коробку, провели провода. А пока мы этого не сделали, в принципе, можно подключать ноутбук сюда. Дей? Дей. Ну, я давненько хотела телевизор на кухне, потому что, когда готовишь, или мы сидим тут завтракаем, лень тащить ноутбук, что-то включать, раз, нажал пару кнопочек, и все. Так у нас все получилось. Повесил здесь телевизор, подключил его через HDMI, компьютер вывел и пока что это как как-то так, а в дальнейшем мы планируем еще сделать коробку от Ростелекома и чтобы здесь работал телек. Вот. Но, Стало немножечко уютнее. Да, вам спасибо за просмотр, ставим большие пальцы вверх, подписываемся на наш канал, пишем свои Нет. комментарии, подписываемся на наши соцсети. Нет. Всем пока-пока. Не забываем скидывать Сашу на Хогвартс.